Так, начнем. Первое, что хочу сказать. Нитки у меня 100 грамм. В 100 граммах 147 метров. Три, троечка. Так. И немного порисуем. Нам нужна будет одна мерка. То есть это наша стопа. Мы измеряем длину стопы это у нас будет расстояние x теперь заготовочка какую мы будем вязать сначала набираем петли набираем петли это у нас два раза на x то есть если у меня стопа 22 сантиметра, то у меня 2 на 22 равно 44 сантиметра. Так, набираю я 44 сантиметра. В моем случае это 66 петель. Набираем каким образом? Я делаю узелочек вот так вот и набираю вот как бы воздушными петлями для того чтобы был эластичный край. Два. 56 петель я набрала, теперь вяжем лицевыми петлями петлю мы будем провязывать лицевой чтобы был красивый край так следующий ряд мы вяжем тоже лицевыми первую петлю снимаем нить оставляем за вязанием и вяжем лицевыми петлями и так продолжаем вязать в высоту Лицевой изнаночный ряд лицевыми петлями В высоту мы вяжем половину вот этой нашей длины, то есть 11 сантиметров. 0,5 умножить на х равно, то есть 0,5 умножить 0, 5 умножить на мои 22, вот отсюда я их взяла, равно 11 сантиметр. Так, вяжем вверх 11 сантиметров. Провязала я 11 сантиметров, как здесь мы и писали. Вот мои 11 сантиметров. Так, теперь, теперь нам нужно посчитать, сколько закрыть эти стороны. Для этого мы мы берем вот это число. 44 сантиметра, 66 петель, и делим на 3, равно 22 петли. То есть, здесь нам надо закрыть 22 петли, но закрываем мы 21, одна уходит в кромочную сюда. Среднюю часть закрываем свободно, чтобы край был эластичным. И вот это наша 22 петля. Ее мы оставляем. Видите, свободный край, эластичный. Вяжем до конца ряда. Вот мы закрыли одну петлю, теперь с этой стороны закрываем 21 Вот наша 22 вторая. В середине у нас остается... Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. 22 петли плюс 2 кромочные. Остается 24 петли. Значит, здесь у нас 22, 22 плюс 1, которая переходит в кромочную. И здесь 22. То есть, в сумме получается 24 петли. И вяжем 11 сантиметров то есть вторую половину размера нашей стопы В сумме получается 11 сантиметров и 11 сантиметров 22 сантиметра что значит наша длина стопы вот и все размеры далее я продолжаю вязать мои центральные петли до общей длины 22 сантиметра Кромочную теперь вяжем изнаночной, чтобы получить гладкий край. Провязала 11 сантиметров, то есть здесь у меня 22 сантиметра, здесь 11 и здесь 11. Теперь что мы делаем? Вяжем последний ряд. мы сокращаем петли, чтобы нам легче было стянуть, провязываем по три петли вязали и оставляем по длине ниточку обрезаем берем иглу продеваем и переснимаем петли на нашу иголочку. протягиваем, вставляем краешек, завязываем узелок и стягиваем. Теперь складываем пополам и сшиваем. Сшиваю в кромочные петли, продеваю иглу в кромочные петли На самом деле платочная вязка очень хорошо растягивает и принимает форму ноги, так что не пугаемся, все идет по плану. я сделаю узелок, у меня заканчивается нитка. Вот теперь вот внимание, тут мы где-то прошили две трети, у вернее одну треть. Здесь у нас осталось две трети, здесь одна треть. Переворачиваем, вернее выворачиваем и сшиваем с обратной стороны. до конца, делаем узелок, обрезаем ниточку, так, одна сторона готова, видите, у нас меняется лицевая сторона, чтобы у нас все было красиво, далее делим его пополам, вот так вот носочек и вот эти средние петли где-то 10 петель мы просто одеваем на иголочку вот они у нас средние 12 петель у нас будет одели и опять же опять мы их стягиваем ниточкой тугенько стягиваем чтобы сформировать нашу пяточку чтобы он там носочек лучше лег далее сшиваем Вот мы должны быть на том же расстоянии. Вот еще немножечко. Вот мы приблизились. Теперь, Теперь выворачиваем на другую сторону и сшиваем с другой стороны. сторону. Вот. Сейчас вам покажу, если видите платочная вязка очень хорошо растягивается в ширину, поэтому на ножку она оденется прекрасно. Теперь вывернули, делаем отворот и пришиваем декоративную пуговичку вот, вот такие вот носочки С вами была Вика из Школы рукоделия. Всем пока-пока. Mm -hmm.